Непродуктивный январь. Так астрологи назвали первый месяц этого года. До 20 чисел никаких активных действий предпринимать не стоит. А вот какие дни будут удачными, а какие не очень, обсудим с астрологом Верой Хубилашвили. Вера, доброе утро. Доброе утро. Вера, почему январь называют непродуктивным? Что нам делать до 20 января тогда? Год начинается с нескольких ретроградных планет. Опять ретроградные. Да. Ретроградные. Опять извест... Меркурий? Всем известный ретроградный Меркурий. Он уже не нуждается ни в сихком он нас будет сопровождать аж до 18 января. А к нему присоединился уже давным-давно ретроградный Марс. И свое ретроградное движение он заканчивает у нас только лишь 12 января. Период может носить огромное количество не неразберики, каких-то неправильных решений, каких-то, ну, будем говорить, не, не самых ожидаемых результатов от того, что мы делаем. Вера, а какие дни э, можно назвать удачными в январе и почему? Наверное, здесь уже... Понятно, что до 20 числа мы не предпринимаем никаких важных решений. А вот уже после 20 числа появляется на небосклоне несколько очень благоприятных дат. И две даты, которые я бы озвучила, это 22 и 27 января. В эти дни можно практически всем без исключения закладывать какие-то важные решения, дела и фундамент для того, чтобы это реализовывалось и не приносило уже ненужной самотухи или неразберихи, как это обычно бывает в период ретроградного Меркурия. Вера, а в какие дни могут случаться трудности, к чему быть готовым надо? Есть, конечно, и даты, в которые я бы настоятельно не рекомендовал ничего делать. Это 13-14 января. Сразу после праздников не бежим, не спешим, не торопимся. И 25-26 января тоже будут не самыми продуктивными днями в январе. Постарайтесь эти дни свести к минимуму какой-то деловой активность, хотя я прекрасно понимаю, что после огромных праздников хочется много-много-много-много всего успеть наверстать. Но эти дни, они не будут способствовать тому, что будет получаться. И будет получаться так вы, как вы хотите. Поэтому постарайтесь на эти дни заплати, запланировать какие-то рутинные, привычные дела, чтобы не расстраиваться. В в общем. Да, а да. вот какие-то значимые события могут происходить у знаков Зодиака? Январь будет в первую очередь одаривать у нас воздушную и огненную стихию. Будет позволять огненным и воздушным знаком испытывать энергию радости, счастья. Им можно, в общем-то, строить планы настраиваться на любые какие-то достижения в этом периоде. Экстремальный и... спорт, лыжи, сейчас вот все Но... Марс у нас по-прежнему ретроградный, и он отвечает за любого рода травмы и опасности. Поэтому экстремальный спорт я бы рекомендовала точно в первой половине января исключить. Вторая половина уже будет попроще. Меньше таких могут быть поломок случаться и ненужных ситуаций. А вот земным знаком зодиака, ретроградный Меркурий может создавать какие-то свои проволочки. Им придется возвращаться к каким-то вопросам, которые, может быть, до сих пор все еще не решены. Им, получается, нужно затаиться и вообще не высовываться? Ну, в их случае я бы не говорил, что им нужно затаиться таиться не высовываться. А Меркурий, он находится у нас в знаке Козерог. То есть земная стихия точно должны быть осторожны, вот на все 200%. Но им будет помогать Солнышко, потому что Солнышко будет вдохновлять на любые новые какие-то действия и их свершения. Водные знаки тоже должны набраться терпения, потому что Нептун уже долгое-долгое время помогает им оставаться непредвзятыми. я бы сказала, в таком более меланхоличном настроении. И январь им будет, в общем-то, даровать это с полным правом прожить спокойно никуда не опалтывая, никуда не спеша и очень погружаясь в такие очень романтичные тоже состояния. Что можно порекомендовать всем знакам Зодиака без исключения на январь? Начало года всегда время оптимизма. Будьте в состоянии радости, гармонии и прекрасного настроения. Вера, спасибо большое за интересный разговор. Спасибо Доброго дня. Взаимно.